Всем привет, с вами канал Ресурсы и Факт. Сейчас будем менять масло на Prado 150, трехлитровый дизель в переднем заднем мосту и в раздатке. Сначала начнем с заднего моста. Так, откручиваем, откручиваем два болта, заливной и, заливной и сливной. Перешли к раздатке, откручиваем заливную пробку. Теперь сливную. Передний мост. Берем такой шестигранник. Так. Выкручиваем заливную пробку. Переходим к сливной пробке. Так пошло масло Смотрим за 50 тысяч Хорошо выглядит Итак, в раздаточную коробку У нас Будет залито вот это масло Оригинальная Toyota 75 В90 А в передний Задний привод 75 В85 Тоже оригинал Toyota Так выглядит масло Передним мост нам надо литр 35. Литра. И задний 2,75. Ну, на передний, на задний надо 4 литра. Раздаточную коробку нам нужно 1,4 литра. Заливаем масло в шприц, которое будем заливать в передний и задний мост. Таким образом, в передний мост мы закачиваем масло через заливное отверстие. Закручиваем пробки. Заливаем в задний мост. Проверяем качество масла. Отходило 50 тысяч в мостах, переднем, заднем мосту, в раздатке. Масло вы видели, которое я заливаю, оригинал, не экономлю. Смотрим. Чистенькое масло, 50 тысяч отходило. Это у нас в мостах. Теперь смотрим в раздатке. Тоже чистенькое. Раньше 50 тысяч не вижу смысла менять. Хоть детали трущиеся в мостах, в раздатке, но там нет больших температур, как в двигателе. Входим к раздатке. В шприц залили масло и будем заливать в раздатку. Заливаем в раздатку. Также все закручиваем пробками. И все, готово. С вами был канал Ресурсы Факт. Если видео понравилось, ставь лайк. Подписывайся на мой канал. Всем удачи, пока. масло масло